Например, у вас в первым пунктом и самой главной ценностью стоит забота, предположим, забота это об окружающих, мы говорим о фигах. но при этом удельный вес ядра не очень высок, то есть это небольшой опыт, да, вы не успели еще сформировать много себе опыта относительно этой самой главной ценности, то есть у вас в этой жизни так получилось, что вам не о ком было заботиться, да, и как-то обстоятельства не складывались, или вы попали в среду, которая вам говорила, не надо о нас заботиться, позаботься о себе, а вообще иди. Да, и Возник определенный комплекс, то есть невозможность реализовать свое собственное желание, заботиться об окружающих. При этом при всем в прошлой жизни также не дали такого определенного эффекта, и удельный вес ядра у вас достаточно мало. По удельному весу своего ядра вы можете коммуницировать напрямую только, например, с эгрегором своего рода и семьи. Даже на стихийный уровень не подняться, потому что там уровень бытийки, требования к уровню бытийки человека немножечко выше. Соответственно, вся ваша забота будет распространяться только на ваших родственников. Больше ни на кого никто не примет вашу заботу, просто не примет, не воспримет вас как существо, которое может заботиться об окружающих. Но нарабатывая это в своей семье днем за днем, шаг за шагом, вы усиливаете себе опыт, вы развиваете эти качества в себе, и в какой-то момент вы поднимаетесь над уровнем своего эгрегора рода и семьи и сталкиваетесь с тем, что, например, друзья сына или дочери начинают воспринимать от вас заботу естественно. Понятно объяснимо? И приятели ваши как-то, и ваши друзья тоже как-то идут к вам за советом, просят организуй, помоги, а вот что ты скажешь на эту тему. То есть хотят вашей заботы, признавая за вами право на власть. Пока над ними, но это уже немаловажно. То есть если раньше только над собственными малолетними детьми, а потом, когда им исполнилось 14 лет, они говорят, ну и о себе позаботься, о нас не надо. Да? И все, и закончилась вся твоя забота. Право на власть на своих детей у тебя потеряно, потому что они уже не дети. Но нарабатывая эти качества, вдруг они сами начинают тянуться к тебе за твоей же собственной заботой. Это показатель того, чтобы Тика выросла. На работе как-то начинается тоже движение, да, вот люди тянутся к вам, тянутся за советом, за помощью, не только денег занять да, за такой помощью, но и помощью чисто и моральной, и, и физической, возможно, даже помощью, То есть и на работе, на уровне стихийных игроков у нас тоже начинают смотреть как-то более или менее как на фигуру более сильно значимую. А потом к вам начинают тянуться ваши коллеги по профессии. Они начинают обращаться к вам за советом. Они начинают просить вас о помощи. Это говорит о том, что вы поднялись еще выше. И вот так вот на каждом уровне, нарабатывая, нарабатывая, нарабатывая, опыт, вы обретаете качество более усиленного ядра и более усиленного глобализма. Но сейчас это на каком-то уровне проявлено. Сейчас у вас тот уровень бытийки, который есть, и лучше знать, на каком уровне ты себя реализуешь, чем пребывать в определенных иллюзиях, потому что понимание своей стартовой позиции дает правильный вектор движения. Да? Так человек например, из касты земледельцев, думая, что он воин, всегда будет терпеть поражение, потому что он будет стремиться например в магию или в касту правителей, а его сознание знает, что ему надо сначала пройти полностью касту земледельцев, полностью касту купцов, полностью касту воинов, только потом уже об этом думать. А он ведет себя как идущий по этому пути, еще не понимая смысла подобного поведения, он ставит себе цели. В этом направлении, причем при этом думаю, что вопросы своей собственной нищеты они решатся как бы сами собой. Нет, не решатся, потому что на касте купцов как раз и нарабатывается качество и умение быстро подтягивать ресурсы в любой момент, из любой точки. И пока ты этого качества природного качества не имеешь, ничего не получится. Поэтому из-за своей бытийной бытийным со своим удельным весом, все происходит приблизительно то же самое. Лучше знать, на каком уровне эгрегориальной среды у тебя сейчас есть право коммуницировать с окружающими людьми, где, на каком уровне ты волен проявлять свой интерес или власть над окружающими и на каком уровне, и с этой позиции уже нарабатывать-нарабатывать-нарабатывать себе ресурсы.